Открывает наш концерт единственная команда из города Нижнекамск. Встречайте, команда КВН «Смайлики». Так, стоп, стоп, что с смех опять? Не твой вот и бесишься. На сцене единственная команда из Нижнекамска. Единственная, которая доехала? Нет, просто единственная из Нижнекамска. Ну что, смайлики, пошумим? Случай в школе. Войдите. Так опять котова, да, я пришла. Я oh, не на, котова, я готова. The... Ну раз, готова, начинай. Я не готова, а готова. <с réel> готова, не готова. Шишила, мышил с двойкой, Очень хитрая oh. дочь. Пап, можно погулять? Нет, нельзя. Ну, <связывая> <связывая> <Ага. связывая> Привет, пап, я твой сын. Можно погулять? Да, конечно, сынок, иди погуляй. Yes, я <связывая> Сын, а откуда у меня сын? <связывая> <связывая> В нашем городе Нижнекамске живут самые красивые и современные девушки. Че, yeah. okay. <плодисмент> как думаешь, парни придут? <плодисмент> Не знаю, написали в интернете то, что придут. Слушай, а ты что делаешь? Не знаю, мне папа так делает. Круто. Привет! А вот мы и пришли. А вы кто такие? Саша и Женя, Вале и Слава. Отлично в сети познакомились. Перед вами выступали еще вчера неуверенные в себе Рак, Козерог, Лев, Стрелец. А уже сегодня дерзкие, Близнецы, Овен и Рыба. С вами была команда Квенс Майлики. Мы вам не говорим до свидания, мы вам говорим до новых встреч.